Всем привет! Решил я сыграть в игру и не просто сыграть. Не думайте, что это... У меня начнутся обзоры игр, что я переключусь на эту тему. Нет, я на эту тему не переключусь, но это как бы, можно сказать, новый подраздел. Вы скажете, их и так много, и не каждый из них еще полностью завершен. Да, их много, но чем их больше, тем канал интереснее, это раз. Во-вторых, чем их больше, тем мне иногда проще, в зависимости от моего времени, дополнять какие-то видео то ли в одном разделе, то ли в другом разделе, плюс... Я смотрю, какие разделы там популярны, какие не популярны, ну и все такое. Так вот, решил я сыграть в игру Fallout, и как бы это будет не просто игра и прохождение этой игры, а еще размышления на различные темы. То есть IT-тематики, около IT тематики. Ну а дальше посмотрим. Не могу сказать на какие темы, но как бы буду делиться своими мыслями, своими пожеланиями. То есть, к примеру, в какой-то записи будет ну по игре. Я там выскажу свои мнения, например, о тому, как подходить к программированию. Или там, какие проблемы в разработке ПО Ну то есть чем я сталкивался И что я слышал То есть на основе своего опыта Ну и так далее Вот поэтому Поэтому это такая как бы э, э, Играя, размышляя Вот так вот можно назвать э, Будет э, ну, будет как бы этот плейлист Будет серия И играем и размышляем одновременно вот, ну и сегодня Сегодня начнем Fallout игру. Это старая, классическая, культовая игра. Это первый Fallout. Потом, если будут темы, если в первом Fallout не все разберем, как бы а поговорить на самом деле всегда всегда можно найти о чем. Вот, то тогда там перейдем к второму Fallout, потом, возможно, Fallout Tactics. Ну и сегодня, скорее всего, просто я расскажу э, историю Fallout, а, что это такое, кто не знает. Ну, я думаю, кто знает, но немного, э, тому тоже будет возможно, интересно посмотреть и послушать. Ну, давайте приступим. Ну, в первую очередь, в первую очередь я, конечно же, настройки экрана. Здесь я сделал масштаб 2x, чтобы оно побольше было. А, так вроде поинтереснее ну мне по крайней мере так сейчас я тут чуть-чуть настройки скорость скорость, скорость, общую громкость чуть-чуть это прибавлю так сложность игры ну давайте нормально поставлю а то круто я не помню насколько здесь круто я очень давно играл наверное больше 10 лет назад и сделаем новую игру. Так, давайте создам я персонажа. И, наверное, нашему персонажу нашему персонажу поставим побольше так сил. О, здоровяк. Здоровяк, по-моему, скоростью ради мощи. Давайте, раз. Так, дальше мне надо очки 10. Потому что здесь есть количество очков 10. Их надо побольше. Вот так. Так, теперь. Теперь, теперь. Тяжелая рука. На старте точно надо будет. Э, так, тяжелую руку. Еще добавим... Не-не, вот это... Блин. Это уберем, а вот тяжелую руку добавим. Так, и тут надо бы нам э, без оружия, да? Бог, страдай, да, да, да, да. Давайте я увеличу без оружия. Здесь, дальше, дальше было бы неплохо, наверное, красноречия прокачать. И... и, и, и, и, Ремонт, может наука, может взлом, может доктор. Так, доктор, излечение серьезных ранений. А первая помощь... А... Восстанавливает очки здоровья, если сработает. Ну давайте, наверное. Так, а что такое натуралист? Да ладно, потом прокачаем. Так, э имя пусть будет... Ну давайте, ладно, назовем. Назовем, как мы там назовем, CPP. Просто. Так, ну конечно же, я буду рассказывать, наверное, сегодня о истории Fallout. -а. Итак, э Продолжим историю фаллота. Э, ну так, отвлекаясь Хорошо, на игру. Проблема. Так, Пошли давайте посмотрим, что это за. Короче, сломался чип в убежище. Что такое убежище, я вам расскажу. Вот, сломался чип. Э, и у народа кончается тепло. Вода. Так, и меня отправляют Честно найти говоря, этот чип. Кажется, да ладно, сам бы мог сходить с этим чипом. Чип. Хорошо По найду. Чип, короче, времени 150 дней игровых на это все на пыль, того, чтобы пыль, мне найти чип. чип. Хорошо, короче, продолжим. Вот, и вот начинается наша игра. Итак, какой-то труп лежит, труп, тут ничего нету, они есть, давайте все возьмем, и давайте я, наверное, сразу в одну руку возьму нож, хотя у меня прокачано умение, тяжелая рука, так, это можно компьютер, вы используете входной компьютер, компьютер не признает ваш код -дос. ну, конечно, выгнали, типа, иди, ищи нам чип, нафига вам не надо? искать. Может быть я уйду Может быть чувство Долго должно руководствоваться Так, короче Тут надо мышей поубивать Вот, что такое Fallout в принципе Ну Fallout это целая серия Целая серия игр Ее можно даже назвать вселенной Fallout Так, сейчас будем драться На тебе На тебе Убили так, где происходят действия в мире Fallout? Мир Фоллаута это мир, который пережил ядерную катастрофу в далеком там будущем. То есть это получается у нас там 2077 год. И причина общего замеса это мировая война, развязанная Китаем и США. Действие игр разворачивается спустя на 100-200 лет в пустошах на западном, то есть это для Fallout 1 и Fallout 2, и восточном, это для Fallout 3 и 4 побережьях ну, США, а также в юго-западной части, то есть получается уже бывших Соединенных Штатов Америки. То есть получается прошла война. Ядерное потом прошло 100-200 лет и вот, вот люди живут в убежищах и собственно говоря собственно говоря надо где-то мыша была притаилась или это <coughs> не это крыса так и надо нам собственно говоря играть и выигрывать итак то есть, игра у нас выдержана в стиле ретро футуризма так так так так и у нас здесь все в этом стиле тут и панк и не панк и ретро здесь все смешано ну здесь также к примеру вот компьютеры всякие всякие приборы они они они у нас здесь эти как их блин ламповые вот и есть мнение что почему ламповые это же такое будущее, потому что здесь есть роботы и все такое. Ну, одно из мнений, что ламповые приборы лучше работают в среде, где есть там радиация, и лучше пережили, собственно говоря, всю эту войну. Вот, это одно из мнений. Ну а другое, почему бы и нет. Классно выглядит и, ну, точнее, классно получилось. То есть игра у нас это ретро-стиль, дизель, атом-панк и все такое. Вот. Так, и как же? Точнее, не как же. И также, почему же э, все-таки произошла эта ядерная война. Кстати, существует э, целая Википедия по фаллауту. Там э, фанатские сайты, очень, очень много всего. Есть также Библия Фоллаута, э, в которой там участвовали вместе и разработчики, э, и фанаты. И это, этой Библии э, пользовались при написании некоторые разработчики при написании третьего фалаута потому как третий fallout ну, у каждого есть свое мнение для одних третий fallout это все это не тот fallout для других это в принципе тот fallout для третьих это тот же тот же fallout ну я как бы в третий fallout играл в принципе сделано довольно неплохо особенно если знать всю историю что такое убежище, если почитать Библию. А в Библии а, там содержится информация, а, ну, всякие заметки, наброски разработчиков об, о этом мире. Соответственно, можно там окунуться в этот мир и почитать. Ну, обо всем по чуть-чуть, да. Так, почему же война-то началась? Вот, то есть во второй половине 21 века запасы нефти начали истощаться, что привело мир к глобальному топливному кризису. Ну и это вынудило мир создать автомобили на ядерных батарейках. Вот так вот, да. То есть уже были созданы машины на ядерных батарейках. И на этих машинах, там во втором Fallout'е на одной из этих машин можно поездить. Ну как? Не за рулем, просто с помощью этой машины быстрее перемещаться по пустоши. Итак, глобальный кризис привел к, к разногласиям между Ближним Востоком и Западной Европой. В результате чего ООН была расформирована, так как за, бесполезная короче, она была. Вот, и в целом весь мир катился к тому, что будет что-то такое глобальное. И в результате это глобальное пришло. Американское правительство к тому времени состояло из параноиков. Так, надо Состояло из параноиков и, и, и, и стала разрабатывать еще, когда война не началась, но стала разрабатывать систему убежищ. Система убежищ начала разрабатывать. И кроме всего еще начала разрабатывать в. ФЕВ вирус а, то есть это такой вирус который создавал из людей из людей настоящих зеленых супермутантов, мутантов вот, которые здесь в этой игре встречаются поэтому если как бы не знать всю эту историю то иногда думаешь что за супер мутанты как они ими стали так кто это кто-то лежит Вроде нет. Так, и вот я выхожу, выхожу, по-моему, на пустошь. Так вот, американское правительство начало разрабатывать вот эту всю. Так, убежище 13, убежище 15. А где убежище 15? Эй. А, вот я пешочком иду. Ну, вот так вот выглядит пустошь, как бы карта. И вот я перемещаюсь. Так вот. Uh, это американское правительство Начало разрабатывать uh, Технологию убежищ Это вер. Стой, стой Давай-ка вот тут, здесь полазим Так, как войти Вот так вот, да, по-моему, город Мир Че это такое? Жилые помещения Центр управления, вход Вход в пещеру Какую пещеру? Не понял Я сейчас вот тут нахожусь Так а, надо два раза класса Так, приветствую тебя, добро пожаловать в Шейди Синдс. Это какое-то поселение, да? Так, мне нужна некоторая информация. О чем ты хочешь узнать? Я хочу узнать об этом месте. Так, Шейди Синдс, мирное сообщество. У нас есть своя растительная система. Поэтому мы сами выращиваем себе еду. Если бы не наши... Если бы не нашествие Рад Скорпионов и на летчиков, у нас бы не было проблем. Так, я хочу узнать о Рад Скорпионах. Эти чертовы Рад Скорпионы охотятся на наших Браминов. С тех пор, как мы сюда прибыли. недели не проходит без того, чтобы кто-то из наших... Ой, верх-верх. Кого-то из наших не отравились. Мы пытаемся их отгонять от пастбищ. Да-да, короче, короче, проблема тут с Рад Скорпионами. Так, я хочу узнать, Барт, не, обмен, мне надо чуть-чуть прокачаться, я с рад, скорпионами вряд ли, давайте я веревку у него куплю. Здесь в качестве валюты используются крышки, а у меня крышек нету, фигово, 27 крышек, не надо. Так, у меня все спасибо, готово. Надену-ка я кастет. Костет же подпадает. Все-таки под удар рукой. Вроде да. Итак, о чем это я там рассказывал? А, что начало американское правительство создавать эту систему? А, вирус, который там из людей делал супер мутантов. Так, и также там, и так и также же, и так, же, так же. Что там еще было? Вроде все, да. Так вот, и американская правительство начала строить все эти убежища. Все эти убежища. Потом, когда начались эти удары, обмен... Я безоружен, пожалуйста, спрячь оружие. Почему? Вообще это правильно, это и тут глупо, но мы... Здесь нет нужны я Понял. Надо спрятать. Надо спрятать. Спрятали. Так. Короче. В результате произошла ядерная война в 2077 году. И это все привело к тому, что мы вот это все видим, да, вот к такому.. К такому виду. А по поводу э, СССР информации очень мало, то есть здесь в основном как бы говорится о том, что, так почему говорит чужеземцев здесь мало, Никак, в общем не влипай, хорошо, вот и э, информация о СССР очень мало, то есть там в английскоязычной, э, фоллаут википедии, там пользователи делают следующие выводы: что Советский Союз не развалился в 20 веке и существовал до 21. Аккуратно как раз до того момента, когда началась война. Но это выводы, как бы информации об, этой, об этом практически нет. Дальше там выводы. Ну, там много выводов разных: типа что Советский Союз участвовал в, гонке, в космической гонке, но проиграл. Потом, судя по сведениям из Fallout 3, там Китай до глобальной войны Оттяпал от ССР большую часть Дальнего Востока и все такое. Короче, это просто выводы. На самом деле, да, информации нет. Так, итак, давайте поговорим, что такое что такое убежище в мире Fallout. Так, так, так, кто это? Кто ты? Меня зовут Агата, я храню историю. Расскажи мне, основала группа выходцев из убежища, 15, при помощи ГЭКК, которая позволила жителям создать независимое сообщество и, воз... и возвести каменные здания. Уже через несколько лет Шэнди Сенс представлял собой самодостаточную фермерскую общину. На самом деле, вот эти все диалоги, их, если их читать и вникать, то... Ну и плюс, если еще читать Fallout Вики, всякие фан-ресурсы, фан-, -ресурсы, фан вот эту информацию, то довольно интересный мир получается, и много всего можно для себя узнать. То есть, если погрузиться в этот мир, очень интересно играть. Если же играть просто, а был играть, как можно какую-то игру загрузить, пропускать все заставки, и тупо там проходить миссии за миссией, то это уже называется задротство. То есть играть лишь бы играть. Так, жители города смогли орошать пустынную почву, выращивать там всякую еду и все такое. Так, походу мне тут скажут э -э убить этих радскорпионов. Мы постоянно так им так. Я помог, постараюсь помочь. Так, торговать с ней можно. Нет, у нее ничего нету. Ну и ладно, пока. Так, попробуем пошариться у нее. О, это что у нас? Это книга скаута. Всякие такие книги можно читать и с их помощью увеличивать э, свои навыки, там и науку, и бой, и еще еще. Так, можно всякие тоже Кувш... Нет, кувшина нельзя. Это что у нас? Это у нас плита. Так, с этим поговорить. Так, ладно, здесь мы были. Походу, здесь только пока, пока я вижу, только. Надо раз скорпиона убить. Так вот, давайте об убежищах. В этом мире, в мире Fallout, есть различные убежища. Что это такое? До войны компания такая виртуальная World Tech потратила сотни там денег много денег, сотни и много денег на создание сети убежищ для защиты некоторой части человечества от радиации холода, голода и прочих а, последствий массовой бомбежки но фишка в том что эти убежища должны были вместить лишь малую часть населения Соединенных Штатов Америки, а не сохранить все человечество целиком. Ну и фишка в том, что в этих убежищах американское правительство проводило эксперименты. То есть в каждом убежище над каждым убежищем был какой-то эксперимент. То есть э, о известных убежищах можно познакомиться на Википедии Fallout. Но там прикол в том, что в некоторых э, убежищах э, были, ну, к примеру, там запускался какой-то газ, и там наркоманами становились. Где-то были только мужчины, где-то были только дети, ну и все такое. То есть каждое убежище еще свою историю и, и свои какие-то эксперименты. И были какие-то еще свои эксперименты. Убежище. То есть официальное предназначение это, конечно, спасти часть населения США. К 2077 году население США примерно было бы там 400 миллионов. Само убежище должно было хранить, по-моему, тысячу человек. Ну, убежище. То есть получается нужно было около 400 тысяч. Комплексом. Но э, известно только о том, что было построено 122 убежища. Так и как я говорил, в этих убежищах проводились эксперименты. Так, ладно, давайте я пока с этим поговорю, а потом продолжу рассказывать об убежищах. Так, кто это? У нас тут не часто бывает Почему? Это, по-моему, хорошо, да, пожалуйста. С этим. Это кто у нас? Это я, СИПП просто. Меня зовут Ян. Мне хотелось бы побольше узнать об этом месте. Так, что ты тут делаешь? Я служил охранником у торговца из хаба, но меня пострелили бандиты во время налета. Я это с тех пор, как местные помогли мне вылечиться. И до сих пор мои знания о внешнем мире делают меня весьма полезным здесь. Так, это мой дом. Я даже иногда бываю в Джангтауне. По-моему, там зомби много. По-моему, если не ошибаюсь. Джангтаун. И в хабе торгую там, поскольку один кто видел, кто когда-либо действительно покидал город. Ага. То есть часть людей там в убежищах живет или жила, а часть вот сверху на пустоши. Так, ты бы не мог мне помочь Вот что, стандартность, 100 крышек Не, у меня нет денег Так, про хаб Надо поговорить, может быть он на карте Мне добавит метку Так, хаб Большой центр про Рад скорпионов Так, ладно, попробуем в ящике Порыться О, патрончики патрончики, но у меня нет оружия, конечно же, нет оружия, так, короче, что там про убежище, как я говорил, это части экспериментов были, над людьми, которые там проживали, и в целом, каждое убежище было рассчитано где-то на тысячу человек, на тысячу или на две тысячи человек, ну, когда, конечно, мы будем ходить по убежищам, это ощущение, что там поменьше народу может быть. Но дело в том, что некоторые двери там, в принципе, закрыты. Не везде можно пройти. Поэтому. Предположить все-таки, что там тысячу для тысячи человек или больше можно. Так. Вход в убежище в основном это одна единственная дверь, шлюз. То есть в начале игры вы видели такой, такую дверь в виде шестеренки. Вот этот вход для большинства убежищ это единственный вход. Поговаривали или поговаривают, что, чтобы, короче, не чтобы, а при попадании ядерной боеголовки в эту дверь, а, вероятность того, что она сломается Типа там порядка двух процентов Что-то такое Это где-то я когда-то вычитал в этой Википедии Ну, Fallout Так, это готовит Это что-то еду Так, этот кто-то стоит Ого Так, я из деревушки Было бы Было сложно, но как видишь, все получилось. Так, надо с ним поговорить. У меня пара вопросов. Что здесь происходит? Что ж, я помогу избавиться. Так, тут у меня есть такая штука, как пибой. Статус шейди... остановить рад скорпиона. Блин, 141 день остался Так, ладно Ш Убежище, да? Я говорил что, про убежище Кстати, под Android или iOS Есть а, игрушка Fallout Shedlers Как-то так называется Это типа эмулятор а, Эмулятор убежища Довольно интересно Можно поиграть Можно поиграть Так, по поводу, по поводу вот этих социальных экспериментов. Там в каждом убежище был свой смотритель. И этот смотритель, ну, по идее, знал о том, что какой эксперимент проводится. Но не каждый житель, конечно же, очень мало людей в этом убежище вообще знали, что они часть эксперимента. Знал только смотритель, может быть еще пару человек. Вот так вот. Но мы, мы вышли из какого убежища? Мы вышли из убежища номер 13. Что говорит Fallout Вики по поводу этого убежища? То есть это 13-е убежище на западном побережье. Это основной регион. И должно было это убежище открыться через 200 лет. А цель этого убежища изучение влияния продолжительной изоляции. Но сломался водяной чип... И заставил смотрителя э, использовать э, э, выходцы из убежища, то есть в данном случае меня, для разрешения этого кризиса. И последующее изучение э, записи убежища навело руководство наклала на, на так и не осуществившийся план завершения войны. Ну, это такое, это уже история, то надо внимательно читать эту Вики. Но в целом это убежище, с которым мы... Стартанули, да? И есть убежище 15 а, Куда меня отправил Как бы смотритель, да? 15 убежище, куда мы идем? Что это за 15 убежище? Давайте я чуть позже скажу Так, что это за баба? Она может а, Меня полечить? Нет, мне не надо лечиться Что это за мужик? А, это, это он и есть Так, я намутил книжку У меня уже две книжки есть, так? Тут вроде был переход переход вот. то есть когда зелененьким у нас показано то это сейчас блин вот вот здесь зелененьким когда зелененьким это означает что там но ну, на вторую локацию этого города мы переходим а когда красненьким это означает что во внешний мир так сейчас я здесь пошарюсь везде и может быть может быть выполню пару квестов время еще пока есть так, 15-е убежище. Что такое 15-е убежище? Куда нам надо идти? Там, согласно эксперименту, должно было открыться... То есть это убежище через 50 лет. То есть наше через 200, а это убежище через 50 лет. Обитатели того убежища – люди противоположных культур и, и идеологий. И к моменту открытия это привело к расколу на 4 группы. Соответственно, соответственно... Там образовала 4 группы И 3 из них 3 группы стали рейдерами То есть с разными названиями И одна группа, четвертая группа Села в нескольких милях западней Основал поселение Шейди Сенс То есть вот как раз Вот это вот поселение Это та группа Четвертая, которая Решила не быть Ну я не знаю, не то что рейдерами А честно жить Остальные три группы это рейдеры, которые по идее шарятся где-то в округах, в округе, в округе. Так, так, так. Итак, что там дальше? То есть это проект убежища. Ну, ну, ну, ну, я буду постепенно рассказывать, возможно, даже буду повторять, потому что я могу подзабывать. Так соответственно шейни шейц это люди из этого убежища поэтому здесь можно походить и поспрашивать колодец поспрашивать народ может мне кто-то чем-то поможет так это брамины это как вы видите такие мутировавшие эти коровы типа с двумя головами с двумя головами так, так, так, зайду-ка я еще в эту хатку. Ч у нас тут? Это стена. О, веревка. Это. О, кувалда. У меня же прокачана. У меня про.. Можно идти на рад скорпионов. Так, давайте я кувалду возьму в руки. Во, нормалек. А это, а это симуляторы. Стимуляторы, то есть это лечиться можно. И теперь с этой кувалдой можно, в принципе, идти на рад скорпионов. То есть тут надо везде походить, поискать, что тут есть. Так, чем известен Fallout? Fallout, он известен своей широкой свободе действий своей широкой свободы действий. Кстати, я не помню, в каком году вышел Fallout, то ли в 2000, то ли в 97, то ли то ли в 99, ну, первый Fallout, то есть довольно таки давно, и на тот момент уже э, завоевала популярность, а впоследствии стала культовой. Почему культовой? Потому что на основе Fallout'а э, было создано множество подобных игр, ну, то есть, э, подобной можно сказать, механикой, что ли. Но а, про отец у все-таки был Это Васт или как-то он так назывался. То есть, если это дело пойдет, вот эти записи, если вам понравится, то, конечно же, пишите. Возможно, поиграем еще во что-то. Ну, вот так вот, играя. Раз, будем играть и рассуждать. Так, ладно, сейчас я сбегаю к чуваку, пусть отведет с Скорпионом Давайте я лучше еще сохранюсь сохранить вот сюда 1.1 так. так вот, здесь очень широкая свобода действий. Один и тот же квест можно выполнить разными способами. Ну, не все, но есть, да? А сюжетных квестов прохождения ну, для игрового процесса не обязательно. Более того, если знать, куда идти, так, а я взял этот квест. Сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Статус шендис. Остановить хорошо взял. Так, сейчас этого чувака попрошу отвести меня в пещеру. Ты точно? Я на дорогу показать могу. Вот, сейчас я в этих пещерах. Сейчас я сохранюсь. Надеюсь, мне это поможет. Кувалда? Надеюсь. Итак, Fallout, чем... Так, что это такое? Это Кости. А, заходишь уже стрёмно так? А, фу, свободен... Блин, а, популярен широкой свободе действий. А, о чем я говорил? Я, по-моему, говорил о том, что если знать, куда идти, то а, игру можно пройти, ну, я не знаю, максимум, наверное, за 20 или 30 минут. То есть, если знать, куда идти, идешь и проходишь. Говорят, что можно вообще не выполнять задание, просто скитаться по пустыне. Также говорят, ну я не знаю как, но говорят, это видимо для особых задротов, игру можно пройти, не сделав вообще ни одного убийства. Но это, наверное, для таких хороших задротов, для, ну, не знаю, фанатов. Или для извращенцев, потому что не сделать ни одного убийства, это довольно-таки сложно в этой игре. Так, отступлю-ка я. Ах ты гад. Наверное, я... Блин, наверное, я поспешил. Вот он сбивает с меня с ног. Наверное, я поспешил. А как тут переключить? Но я вроде бы сохранился. Толку это сохранение Ух ты, падла Он при смерти, да, только я тоже при смерти Да, убили меня Загрузить Короче, неправильно, надо аккуратно сейчас По чуть-чуть их убивать Так, также в этой игре можно убить любого NPC То есть, любого можно зайти в город, начать стрельбу Ну, соответственно, все На тебя сагрятся и тоже будут убивать можно убивать здесь детей да здесь есть жестокость какая-то то есть часть жестокости на самом деле убрали на этапе создания игры потому что было чересчур жестокой то есть убивать можно кого угодно как угодно то есть делать очень широкое, как было сказано, свобода действий Так, одного мы убили, 110 очков Так, посмотрим, посмотрим Посмотр... Блин, отмена Посмотрим характеристики Может быть новый уровень? Нет, опыт 610 Ну, я лучше сохранюсь Ну, тут приходится вот так вот часто сохраняться Потому что в данном случае Довольно неплохо все произошло, то есть я его убил и особо так а как мне вот так вот да вылечиться еще раз сох... а яй яй сохранить. Короче делать здесь можно много, Че хочешь, много здесь всего можно делать. То есть можно здесь эм, стать наркоманом алкоголиком то есть там здесь есть наркотические средства и можно, ну короче здесь очень широкая свобода действий э, чем она и поначалу ну и дальше привлекла на тот момент таких игр было не так уж и много э, это и тем более это качественная игра продуманная здесь целая история э, э, э, так, Скорпион получает ранение Теряет здоровье Главное мне не потерять здоровье Да блин, промазал Надо отходить каждый раз На тебе, падла Чё-то он мало потерял здоровье А я уже нормально потерял Походу я сейчас откинусь Восемь Он постоянно в меня попадает Блин, надо походу загружаться Ну да, убили меня Так. так вот, ну я не буду проходить ее за 10 минут, потому что неинтересно. Также тут есть возможность, это старая тема, грабить корованы. Можно также э, э, наняться в эти корованы и убивать тех, кто грабит корованы. Вот так вот. Короче, свобода здесь и здесь большая. Играть можно по-разному, по-разному заканчивать, соответственно можно еще здесь как хорошим проходить, так и плохим проходить, то есть в зависимости от того как ты проходишь, то есть здесь все действия, результат твоих действий имеет как бы долгосрочную перспективу то есть ты можешь что-то выполнить будучи там, сказать, хорошим полицейским, да, там помочь кому-то ну, выполнить его там пожелания к примеру, ты можешь кому-то помочь и как? Можешь силой что-то, к примеру, отнять Вот, и за это у тебя карма будет не очень А можешь помочь ему вып найти что-то Он может, там, к примеру, кто-то что-то попросить Ты можешь э говорить, так да, без проблем Выполнить его задание Тем самым он тебе отдаст ту вещь, которая тебе нужна И плюс ты еще и ему поможешь И, и, и, и все такое, и так дальше вот, также тут, как я говорил, можно устроиться охранником этих караванов, можно просто где-то устроиться охранником. Ну, короче, свобода. Опа, я что-то нашел. Свобода действий не маленькая. Так, нашел патроны. Так, вот тут тоже что-то валялось. Да, патроны. Патроны мне пригодятся, когда я прокачаю. Так, жизни 15. До следующего уровня 720. Окей. Надо подлечиться. Давайте-ка я подлечусь. 32. И еще один симулятор вытяну. Так, а это у меня, по-моему, медицинская сумка. Докторский чемоданчик. Хорошо. Так, идем дальше, идем, идем, идем дальше. Надо же проходить, то больше разговоров получается, чем прохождение. Сейчас найду какого-то еще Рад Скорпиона и продолжим. Так, сохранюсь-ка я. Вот так. Атмосфера пустоши сделана, на мой взгляд, очень круто. То есть здесь передано, можно сказать, вот это все. То есть жители городов там, ведут такое существование, то есть жизнь на выживание, можно сказать да, там Жалкое существование на руках ядерного мира Возникает какой-то государственный строй, какие-то возникают общины, у которых свои правила У них там они что-то выращивают, отбиваются от рейдеров, от бандитов также всякие мутанты вон есть. Ну, атмосфера здесь такая. Ну, прикольная. Как раз вот. Создана очень неплохая. Ну, и ты такой весь тут. Главный герой должен помочь этому миру. Если не миру, то... Да блин, чё ж ты косой такой. Если не миру, то... Отдельным его жителем. О 110 очков, значит, значит, следующего еще убью, еще уровня не будет. Ну да ладно, так, будем собирать э, будем собирать эти э, клешни, чтобы потом на что-то их обменять. Вот так вот. Так, что у нас тут, ничего не валяется. Короче, мир здесь проработан очень классно. В третьем фоллауте там уже не так классно некоторые вещи проработаны были, но и там мир сам здоровенный. Кстати, все фоллауты они связаны, то есть убежище, как я сказал, где-то 122 э, в целом было известно. Но, понятное дело, не каждое мы встретим. В данном случае в фоллауте первом, там, я не, не помню, ну, мало убежищ, мы не встретим все 122, может быть максимум их штук 8 встретим и все. Но убежище встречаются другие, ну, убежища с другими номерами во втором Fallout, также в третьем Fallout. вот Поэтому они как бы немного пересекаются. Также встречаются там целая серия игр Fallout. Есть Fallout Tactics, Fallout 3, 4, Fallout New Vegas. И в каждом из Fallout можно встретить свое особое убежище. Ах ты падла, убил uh, Которая описана в Wiki, uh, ну, Fallout Wiki. Вот, Поэтому вот что мы здесь Мы здесь uh, uh, 13 Это мы с него вышли И 15 убежище Так, наверное я подлечусь, у меня 27 жизни. И 15 убежище Думаю еще какие-то найдем Так, сохранить, сохранить Слот занят. Да, да, перезаписываем Так, а что же, что же тут еще примечательно? Ну, при, примечательно. Это вот такие вот всякие картиночки известные. Вот. Да, вот это тоже круто. Прорисованы способности. И вот такой чувачок нарисованный. И он по-разному там ну, короче, классно. Так, кто вот это? За кого играю я? Я играю типа за избранного. То есть по возрасту я на старте игры определяю сам. Сам, но это избранный, который должен там... Э, должен, должен, ну, короче, всем помочь. Или всех спасти. Да у, у, умри, падла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, -яй, -яй, яй давай давай только не маш, не маш. Блин, промазал... Да, на, на старте, конечно, вот эти вот бои доставляют тем, что Что можно долго драться Долго Так как Еще не прокачаны И умение еще драться не очень Так, теперь мне подлечиться надо Где-то, нажимаем правый Перетягиваю на себя 26 жизней 34 сохранить вот короче я играю за избранного ну тут есть еще встречается известная такая фраза она часто в разных фалаутах встречается war never changes типа э, типа типа ну начинаются все основные части игры типа э, эта фраза так на тебя, скотина да, Так, должна каждый раз напоминать Что война, типа, неизменна и ее последствия всегда там одинаковы а, Неважно, что это за война Ядерная, не ядерная Но война остается войной Да умри ты, скотина елки палки Наверное, я не переживу Если он сейчас крит нанесет, то Есть, помер есть новый уровень Новый уровень Так, про фразу сказал uh, То, что я играю за избранного Сказал Характеристики Давайте увеличим Что тут мы можем увеличить Мне бы увеличить Вот без оружия uh, Кастетов А uh, холодное оружие uh, Блин, вот холодное оружие Кувалды качаю кувалду мне кувалдой надо лупашить а, а вот этого можно отминусовать Ага, фиг там Ну да ладно, вот кувалда Метание, да, холодное оружие Вот кувалда, нормалек Нормалек и надо полечиться 24, ну и количество жизни увеличилось Он уже 38 Нормально, сохранить Есть. Так есть еще такая штука как пип uh, бой. Это типа такой компьютер КПК. Вот он пип. Мы нажимаем и здесь у нас там время. Ну кстати мы можем подремать, но лучше не надо дремать потом без особой нужды, потому что время тут ограничено. И тут всякую информацию. Вон, архивы можно поставить разговор, разговор смотрителем там статусы это поселения, квесты в них, карты карту можно посмотреть и все такое, то есть это пипбой, это такой э, он еще называется пипбой 2000 и выглядит как кпк, он присутствует во всех играх Fallout, ну как бы без него никак, блин, аго сколько тут этих скорпионов, куда мне пойти, наверное сюда, вот этого завалим так, по идее, я сейчас должен посильнее лупашить. А ну-ка, 68 уже. На тебе, скотина. Промазал. Мне бы броню еще какую-то найти. На тебе, помри. Не помирает. Тяжело раненый. Но если тяжело раненый, что ты дальше? Иди себе куда-то по делам. Вот ты падла. Да держи. Помер, помер. Характеристики... До нового уровня еще далековато Поэтому подлечусь-ка я На тебе 38 Сохранить Да, блин Горячие клавиши, по-моему, сохранять нельзя Что неудобно Потом подобавляли в игре горячие клавиши для сохранения и это, конечно, стал, был, стало круто F5 или F6 нажимаешь и сохраняешь так, что там еще, что там еще? Так, ну первый Fallout не был особо популярным, популярность уже пришла на втором Fallout, но после первого Fallout конечно прославился, неплохо прославился. Но, как я сказал, про про родитель все-таки у Falloutа был. Это Wasdland, но там не получилось. Я, возможно, в следующей серии расскажу историю от создателя, да, историю создания этого Falloutа непосредственно от создателя. Блин, как бы нам выманить? Вот там были проблемы с правами, но поэтому, поэтому не получилось. Все эти идеи, короче, реализовать Вастеланд, я так понял, ну, насколько я помню. И решили сделать э, свой собственный проект. И назвали его Fallout. Э, ну и здесь есть схожесть с этой Васталанд. Я в нее, кстати, не играл, поэтому, если что, может поиграю. А вторую часть уже они разрабатывали собственными силами. Ну а второй части поговорим, если, если дойдут до нее руки. Так, сюжет первого Fallout. Ну, как бы ничего тут такого. А, то есть почти через сто лет а, наше а, убежище 13 внезапно, в нашем убежище 13 внезапно ломается водяной чип. Хотя по задумке, как я сказал, оно должно было открыться там, через 200 лет. Ну, через сто лет сломался чип. На тебе еще раз. На тебе не помер. Ранение, это хорошо. Держи вот так Так, надо подлечиться, подлечиться, подлежить. Так, итак, ломается чип водяной. И мне, как избранному, нужно его пойти и найти. Но на поиске самого чипа. Ну, время на поиске ограничено. Мы знаем, там 140 дней, да. Так, а, то есть это время ограничено на поиске чипа. А Дальше, в принципе, время не ограничено, и мы можем после того, как найдем чип, вроде как, я не помню, но вроде как уже можем там, можем играть дальше. Да ёлка, что ж ты делаешь? О, наконец-то. Я получаю... 6... А, карму еще получаю сохранить... Давайте-ка я сохранюсь... Так, в процессе поиска вот этот житель мы якобы должны, ну если читать все мы должны узнать о угрозе тотального экстерминату со всему живому путем. Превращение посредством спецвируса, ну то есть мы узнаем а, о том, что были всякие эксперименты, вот о том, что этот вирус, который превращает обычных людей в злобных мон, монстров, супермутантов. То есть мы по ходу игры, когда ищем чип, и если мы ну, выполняем дополнительные задания, заходим в разные там, поселение, общаемся с людьми, мы, с людьми, мы постепенно об этом всем узнаем. А, об этом всем узнаем, узнаем и узнаем. А, так, и что там дальше? Так, мне надо вроде уже назад идти, вроде бы всех я убил. Давайте я еще тут пробегусь. Пробегусь. Так. Так, ну, кроме всего прочего, игрок уже как бы выйдя из убежища, э, уже как бы побывал на свежем воздухе. И уже в принципе, э, в, принципе, в принципе понимает, что еще и наверху жить тоже можно. Но это мы все сами должны понимать, когда мы играем. Ну, в целом, наверное, вот это все Предыстория, о, о ней э Можно поговорить в другой раз Более подробно о самой Истории этого первого фоллауна Так, что это? По-моему, сюда мне надо идти, да? Сад Вход Спрячу-ка я оружие А то сейчас начнется Спрячь оружие Все такое Мы тут Благодарит да, ну, да, как бы Только Хотелось бы, чтобы вы что-то дали мне Надо сбегать По-моему сюда, к этому чуваку А где я брал квест, кстати Вот это да Сейчас надо найти того чувака, у которого я брал квест нет, но по идее он мне должен дать что-нибудь, где-не хотя бы каких-то там опыта, кто-то елки-палки, наверное, надо... я не помню, вот это проблематично играть и э -э говорить о истории Falloutа и запоминать вот это все так может быть вот этот Дела что ты да я хотел бы чтобы мне что то дали вы а мне что за это ничего не дали а ну ка статус Остановите, круто блин может я пропустил может и все таки был какой то опыт Характеристики. Где тут? Блин, еще 1010 очков до следующего уровня. Так, а что тут карма? Общая репутация 7. Убито. Крыс 20, рад скорпионов 9. Хорошо. Хорошо. Так, что тут еще примечательно в этой игре? И что есть во многих уже играх других, которые вышли потом? Вот эта специальная система, которая называется Special где тут готово, вот он Special, которая, ну по, по этим буквам сила, там восприятие, выносливость, то есть тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь характеристик, на основе которых получается мы создаем там своему героя и и все такое и все такое, вот и каждая как бы способность на что-то влияет, что-то добавляет и играть можно по-разному, как было уже сказано. Можно тупо силой, можно там красноречием, если прокачать. И всех убеждать, и все тебе будут верить, там делиться с тобой и все такое. А если красноречие не прокачано, то все будут.. Ты будешь как тупой такой здоровый мужлан такой ходить. А, вот. И.. Блин, надо было мне пол полечиться. Ладно. Вот, и все делать силой. Ну, короче, здесь возможно много. То есть, это такое примечательное, да, вот эта система Special. Uh, special. То есть, это, как я уже сказал, всякие атрибуты. Uh, до этого планировалось использовать популярную систему как-то GURPS. но в 97-м году uh, там люди все-таки... Решили использовать другую систему Special вот. То есть изначально одна планировалась Но потом использовали другую Значения атрибутов статичны И отражают какую-то определенную сторону Персонажа То есть получается Если сила 10 То грубо говоря можно мутантов давить голыми руками Если же там, К примеру интеллект 10 то можно сказать, что Анатолий Вассерман или по позавидует вашим умственным способностям. Ну и наоборот. Вот. Плюс там навыки. У нас здесь есть навыки. Вот, вот здесь способности. вот Они постепенно будут открываться. А, то есть и... а вот навыки. Вот про, про эти, да. Которые отображают вероятность успеха или неуспеха какого-либо предприятия. То есть, как вы видите, здесь довольно-таки немало этих навыков. Соответственно, чем больше мы тут прокачиваем, тем больше вероятность и урон. Вот как мы уже заметили, я прокачал холодное оружие и урон стал наносить поболее. И вероятность того, что я попаду увеличилась. Ну и вот эта система спеша, в общем, это не просто отображение. То есть это целая система, которая там подразумевает как хранить, как увеличивать. Ну, короче, с помощью этой системы, она еще знаменита чем. Можно тупо кулаками валить врагов тем самым прокачиваться и научиться стрелять из базуки или ремонтировать радио, ну вот такая штучка, да, ладно, давайте-ка я прочитаю книжку как ее читать, наверное, по-моему, сюда прочитал и вторую книжку, даже две Тут прочитаю, какой, а че я отравлен. Наверное, это рад скорпионы. Твари меня покусали. Урон от яда. Давай-ка я сбегаю к этой бабе. Пусть она меня вылечит. Так, я что-то. Ну, то есть я, когда я читаю книги, у меня какие-то характеристики увеличиваются. Мне нужно лечение. Мой муж. А, вот этот. Мне нужно лечить. Меня отравили. Готово. Так, а вылечи меня, чувак. Давай, готово. Все. Так, ладно, наверное, на сегодня все. В следующем видео, наверное, поговорим. Ну, дальше будем играть и разговаривать о, о истории создания Fallout а от создателя. Ну, а в описании к видео будут ссылки на э, Википедию Фоллаута. Э, довольно интересно, на Библии Фоллаута их э, 9 штук. То есть, э, первую и третью часть, насколько я помню, э, сами э, фанаты создали, а потом один из разработчиков объединил их в часть 0. Ну, а дальше есть части 4, 5, 6, 7, 8, 9, в которых всякие заметки, всякие мысли, всякие вопросы, ответы и которую довольно таки интересно почитать также в этой википедии можно ну все о фалауте узнать поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим вам лайки и все такое всем пока